Ну, это невероятная вещь. Netflix Spider мне помогает решить задачи исправления ошибок, внутреннюю перелинковку. И мне просто очень удобно им пользоваться. Распределение внутреннего веса у Netflix Spider просто замечательнейшая функция, которой точно нету конкурентов. Netflix Spider помогает просто очень быстро и удобно вычислить все ошибки. Поэтому, ну, честно, мне с ним намного легче, чем с любым другим. Он очень быстро работает. Он ни разу не положил мой компьютер, поэтому Netflix Spider, например, намного круче, чем тот же Screaming которым, наверное, пользуется большинство СОшников. Вот пока это доступно.